Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема убеждений себя или других. Перестаньте людей в чем-либо убеждать. Поймите, самое важное, это убедить себя. Вы не убедите людей, если не убедите себя. Вы не поверите в себя никогда, если вы себе что-то, прежде всего, себе что-то не докажете. Очень часто мы в жизни пытаемся выглядеть иначе. В семье, дома мы одни, на улице, в социуме, в обществе с людьми мы другие. Иногда мы пытаемся выглядеть хорошими, на самом деле таковыми не являясь. Но вот вопрос, если вы не убедите себя в чем-то, убедите ли вы людей в этом? Вряд ли. Из этого следует, что прежде чем людей в чем-то убедить, Убедитесь в этом сами. Заставьте себя поверить в себя. Заставьте поверить в себя любимого, что, что в то, что вы являетесь, истинно тем человеком, которого хотите видеть перед собой. Чем бы вы ни занимались, каким видом деятельности, какой бы жизнью ни жили, где бы вы ни проживали, какого бы возраста и пола вы ни были, значение не имеет. Мы всегда носим маски. Мы всегда пытаемся выглядеть теми, кем-то часто не являемся. Кто-то хочет выглядеть спортсменом и иногда для показухи ходит в спортивные залы либо на площадке. Кто-то хочет быть примерным мужем и вечерами прогуливать в местном парке, демонстрирует это прохожим, соседям и знакомым людям, бережно охраняя и якобы любя свою жену, поддерживая ее за руку. Кто-то хочет выглядеть примерным, очень дружелюбным человеком, другом, соседом, но внутри, в душе, либо оставаясь наедине с собой со своей семьей, демонстрирует совершенно другое. Кто-то не хочет показывать, что он потребляет, но пьет дома по-страшному, этот список можно продолжать. Самое главное вы должны запомнить, чтобы измениться внутри, чтобы стать другими, вам не пришлось кого-то в чем-то убеждать кому-то что-то доказывать, кому-то что-то демонстрировать. Изменитесь внутри, примите, наконец, решение для себя самого. Вы скажите себе, кем вы хотите быть, убедите себя в этом, уговорите себя, договоритесь с собой. Примите окончательное бесповоротное решение, и с этого момента вы изменитесь. И тогда вам не придется играть роль, не придется одевать маски, и самое главное, не придется никому никогда ничего доказывать.